Привет! Скажи, пожалуйста, как твое имя, откуда ты приехала, чем ты занимаешься? Кто ты? В двух словах о себе. Так, Меня зовут Аня, я приехала из Москвы, но родом я из Нижнего Тагила. И занимаюсь я... Фуф, ну сейчас я бухгалтер, но это ненадолго. А так я еще астролог и организатор мероприятий.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 есть такое желание, присоединяется, вот мы иногда вместе ездим, угу. вот, ну и тоже так сложилось по внутреннему отклику, такое по ощущениям, угу. мы решили к Светлане приехать и очень как бы, э, я думаю, что рады, да? Да, Вы, да, конечно. Рады этой поездке, рады впечатлениям и общению, то есть объем информации, чувств того, что здесь получено, очень соответствовал угу. нашим ожиданиям.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 Необходимо. все всего хватило. Я думаю, начало положено, поэтому остальное будет дальше уже развиваться и укрепляться, ухреняться в этом. Это прекрасно. Mm -hmm. Скажите, кому вы рекомендуете э, такое мероприятие, как ретрит Светланы Лавровой? Для кого это? Для ищущих людей, для ищущих, познающих раз, в развитии, э, интересующихся вс, вс, всем этим миром, в общем, как сделать себя в этом мире лучше и сделать лучше этот мир.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 через общение, через mm -hmm. общение с mm -hmm. другими людьми. Mm -hmm. это вот, ну, Живое общение не заменится да, ничем, да. никакими блогами никакой видеотрансляции, ничем. Очень многогранно и очень признательна и благодарна Светлане за ее сердечность, вот такой легкий сердечность вот это все, и много знаний очень получила, и просто душевного тепла, и поддержки. Очень да, так, да, еще эмоционально перегружен, если честно. Да, эмоций так, да. очень много, да, всегда По... заключительный идет. Еще она да, еще потряхивает после. Благодарим квартиры. вас за отзыв, за благодарим, что вы приехали. Спасибо, да. Свете Всем... большое. Всем спасибо. развития самым экологичным способом. Да. Привет. Привет, привет. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Из какого ты города? Представься.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 Гранаты, бананы тут. Я даже не знал, что в Сочи все это. Поэтому все классно. Скажи, пожалуйста, что самое важное, вот самое важное, что здесь для тебя произошло? Важное, что здесь произошло, вообще, эта встреча со Светой, эти работы со мной. Меня они так кольнули. В принципе, самое главное для меня, что я сюда приезжал не просто потусить, посмотреть Сочи, поесть что-то.